Советы мудрых старцев. О чем не стоит говорить? Держите в секрете свои далеко идущие планы. Помалкивайте до тех пор, пока этот план не исполнится. Не делитесь тайной своей благотворительности. Благое дело большая редкость в этом мире, и именно поэтому ее надо беречь как зеницу ока. Не распространяйтесь о своей эскетичности. Не рассказывайте налево и направо о ваших ограничениях в питании, сни Следует помолчать о своем мужестве, героизме. Не распространяйтесь о духовном знании. Духовное знание имеет разные уровни и должно раскрываться только по достижению определенного уровня чистоты сознания. Не делитесь с другими о своих домашних конфликтах и вообще о своей семейной жизни. Запомните, чем меньше вы говорите о проблемах в своей семье, тем она будет крепче и стабильнее. Ссора — это избавление от негативной энергии, которая накопилась в процессе общения.